Здравствуйте! Мы приветствуем вас на канале у моря Таиланд. С вами Алексей, Татьяна, Кирилл, Зла, Яна и вообще вся наша большая семья. Мы сегодня решили подзарядиться новогодним настроением и приглашаем вас присоединиться. Кто-то из вас был на Новый год в Паттайе и видел, знает, как здесь все красиво украшено, все ярко, шумно, весело. И мы покажем, как выглядит город сегодня. Покажем красивые елки около ваших любимых торговых центров. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, проверьте, что вы подписаны на наш канал. И вперед за новогодним настроением! И раз уж мы в торговом центре, то хочется похвалить терминал 21. Да, в этом году он был щедрый на различные мероприятия. Здесь было много ярмарок фермерских, здесь были выставки животных, домашних рыбок, чего только не было. И можно было гулять каждый выходной день. А на эти новогодние праздники они даже устроили импровизированный снег, чем порадовали и детей, и взрослых. мой фаворит – это елка у торгового центра «Централ Марина». Я вообще, в принципе, люблю этот торговый центр. Он м, уютный, красивый, небольшой. И территория всегда здесь тоже украшена по-домашнему. Здесь десятки фотозон. И, конечно, в этом году обидно смотреть на то, что никого нет. В этом году очень много праздников в Таиланде было отменено, в том числе и Сан кран И, к сожалению, за несколько дней до Нового года отменили и новогодние гуляния. Ёлка на Пирсе Балихай стоит, а собираться там нельзя, а потому что в Таиланде очередная вспышка всем известной болезни, и поэтому вот такие вот введены ограничения, чтобы люди толпами не собирались. Например, это было, вот, вы видели, наверное, нашу трансляцию да. первую нашу трансляцию а, с, с пляжной улицы, где да, мы показывали был фестиваль, фестиваль салютов. Но... Ну и что мы, б... что мы будем делать, Татьяна? Татьяна, что делать? На самом деле, конечно, можно прийти пофотографироваться, но я думаю, что нам всем намекают, то, что Новый год семейный праздник. Сидите дома, празднуйте из дома, смотрите телевизор и YouTube канал Ну и еще мы можем вот так выйти погулять, пофотографироваться в таких. Да, хорошо, что хоть оставили украшения, если отменили все праздники, хоть украшения оставили. Конечно, в этом году украшения только точечные, только у тех, кто не закрылся и смог себе это позволить. А на фоне черных улиц, закрытых баров, э, радует глаз, шиком блеском красотой, единственное только Аль казар шоу. Да, эти красавцы себе не откажут никогда в огоньках. Мне кажется, в этом году превзошли просто сами себя. Они здесь самые яркие на второй улице. Дальше идти бесполезно. Все темное, закрытое, людей нет. Поэтому мы перемещаемся на пляжную улицу. отели которые украсили свои территории, можно пересчитать просто по пальцам. Амари выглядит так же, как в прошлом году. Они, к сожалению, тоже отменили галаужин. Будет просто у них обыкновенный шведский стол для гостей. Holiday Inn тоже стандартно очень украшен. Порой рестораны и то ярче выделяются, чем отели. Вот, например, один из наших любимых ресторанов Гуливер. Ну, По-моему, круглый год такой. Да? да, у него просто стиль такой, он сам по себе белый и в огнях. Кажется, всегда новогодний нарядный. Отель Avon раньше тоже сиял, блистал, весь в огнях был. В этом году совсем-совсем куцый. Ну, видимо, связано с тем, что здесь у них нет открытого мероприятия, как оно бывает каждый год. Ужин рождественский, новогодний. Ну, да, нет для кого просто наряжать в этом году когда в Новый год были такие пустые дороги. Ну, никогда. Такого вообще сейчас время без 15.09 вечера. Никого, ни машин, ни людей. Вообще пустота. Недаром этот торговый центр называют фестивалем. Фестиваль, это он как снаружи, так и внутри. Ярмарка еды здесь, по-моему, уже прописалась на постоянной основе. Она была весь ноябрь и сейчас в декабре продолжается. Ну а елка в этом году не снаружи, а внутри. А что вместо елки? Вместо елки сейчас импровизирован такой фудкорт с музыкой столики все отдыхают. Наверное, поэтому здесь людей много. Ну и плюс, сюда все за подарками традиционно съезжаются. Здесь самый большой выбор. Здесь бесплатная упаковка подарков. Здесь бонусы на карту капают. В общем, сплошное преимущество. Пойдем, еды возьмем. А, да. Да, кстати. По итогам уходящего года. Можно было бы зафиксировать положительный результат, но, к сожалению, Таиланд не дотянул а, до конца года с этой второй волной коронавируса. А, с другой стороны, Таиланд в прошлом году стал ну, фактически убежищем для многих, кто здесь либо жил, либо застрял, вот, и они пересидели здесь всю эту пандемию. Ну, мы, кстати, даже не болели вообще ни мы, ни дети, ничем абсолютно в этом году, никакими простудами. Я думаю, это все тоже а, способствовало. Принудительное соблюдение санитарных норм, гигиены. То, что нам везде расставили бесплатные санитайзеры, заставили одеть маски, не водили детей с соплями в школу. Вот и результат. Никто не болел ничем. Шутка о том, что Таиланд очистился, больше не шутка, а факт. Впервые вообще за все время пребывания в Таиланде я увидела прозрачную чистую воду на Джамтьен. Она не пахла никакой рыбой. Сверху не плавали масляные и бензиновые разводы. Ну и в других морях тоже все стало намного лучше. Вернулись животные, черепахи, акулы, дельфины. Опять все плавают. Кажется, Таиланд еще никогда не был настолько открыт для внутреннего туризма. Скидки на отели, дешевый бензин, пустые места отдыха, там, где раньше были топы туристов. Тайцы начали активно путешествовать. Даже, кажется, они даже не ожидали от своей страны такого большого количества достойных мест для отдыха. То есть во всем всегда можно найти позитив, даже не можно, а нужно его всегда искать. Мы от всей нашей семьи хотим поздравить вас с Новым Годом! Наслаждайтесь каждым мгновением. Цените людей, которые вас окружают. Каждый день преподносит нам урок, но и дарит за это награду. Спасибо, что весь этот год были с нами. Смотрели наши передачи, писали комментарии, давали советы и давали обратную связь. Пусть наше видео будет вам подарком. Оно заряжено на исполнение желаний. Ну а вашим подарком для нас пусть станет Лайк этому видео, подписка на канал и рекомендация наших каналов вашим друзьям. Спасибо вам за все, ну и с Новым годом! С Новым, Новым годом! годом!